Вот такая вот люминесцентная лампочка. У-образная LBU-30 1990 года. Подключил я ее к такому вот современному длинному светильнику. Под тонкую лампочку Т5. Вот тут электронный балласт на 28 ватт, Лампа 30 ватная. Так вот она светит. Такое приятное теплое свечение. Подключил ее таким нехитрым способом. Как-то так.